Как можно избавиться от влияния эгрегоров, которые созданы человеческие, скажем так, психологические а школы mm -hmm. или mm -hmm. какие-то там mm -hmm. я не имею в виду религиозные. Да, mm -hmm. я поняла. То есть именно стихийного, стихийного yeah, профессионального, yeah. профессионального yeah. уровня. Здесь проще на самом деле. Да. Во-первых, надо понимать, если они вас держат, значит mm -hmm. они mm -hmm. могут держать только по двум причинам. Первое, вы сами этого хотите. То есть вам это эго чешет, и вам на самом деле это приятно, что они за вас так борются, значит есть за что бороться. И второй, вторая причина, вы им должны. То есть либо что-то не додали, либо не доплатили, либо они вам когда-то дали, вы взяли и не помните что, энергию, помощь, информацию, да, вы не рассчитались. Здесь освобождение идет по двум путям. Да? Первый путь это переосознать, собственно говоря, почему вы хотите оставаться в этой системе на самом деле. Да? Здесь нужны техники перепросмотра, чистка астрала, глубокий взгляд самого себя, честно, честно отвечать себе, а что собственно говоря, почему именно такая форма воздействия с миром более или менее мне чувство собственной важности подогревает. А второй вариант это ритуальный. То есть понимая, что вы им должны не помните что, не помните сколько, не помните откуда, значит, надо каким-то образом этот долг обнулить. Обнулить долг можно только добровольно со стороны того, кто должен. То есть это формально да, получить от руководителя, например, той же школы, да, или от руководителя или тот, кто вас туда привел, например, от проводника вербальную формулу, ты мне ничего не должен. Вот этого бывает уже бывает вполне достаточно достаточно. Если ты понимаешь, что все таки должен и знаешь, что, значит надо просто рассчитаться, это проще всего, да проще всего, чтобы не, не обманывать самого себя должен, заплати и иди с миром. Вот. Но иногда бывает, что долг нематериальный, то есть это либо информация какая-то, либо помощь в свое время оказанная, да? здесь нужно по-другому, здесь нужен даже не знаете, не посредника, как это вот в той же экономике-то называется, который гарант, да? гарант, Кто гарантирует, что... Или способен за тебя рассчитаться вот так вот как-то. В этом случае как бы ты призываешь силы, которые помогают тебе оторваться, сами рассчитываются с системой, да? Причем это просто, эгрегоры в человеческом мире не очень дорого стоят, то есть они просто обрывают эти связи, ну и соответственно поручают какое-то дело, то есть что надо сделать взамен вот такой вот, такой вот помощи. Да? Обычно это тоже какая-то работа в человеческом мире, то есть что-то такое, что нужно будет сделать, не очень скажем так выгодно с точки зрения человеческого мира, но при этом даст много понимания, много пользы. То есть с одной стороны это будет касаться, казаться, что это бездарно проведенное время, а на самом деле это просто вот опыт, который ты получаешь если вот как волонтером идешь куда, mm -hmm. куда то работать. Да? понятно, что ты денег за это не получаешь, но опыт это вагон. Mm -hmm. да? вот здесь приблизительно будет то же самое. То есть сначала прежде чем назначать лечение надо найти причину вот причину найти, да, и точно, совершенно точно, абсолютно честно да, понять, тебя все-таки хочется, чтобы они за тебя боролись, или уже нет. Вот, значит, значит, значит, надо выяснить. Если либо что-то должно, значит, надо просто рассчитаться. Да? Если этот долг нематериальный, значит надо приглашать, что называется, посредников, которые вам за вас помогут или вас защитят, и потом сами, вы сами с ними рассчитайтесь. Просто помните, никогда ничего не бывает на халяву. Даже тот, кто вас вытащит, всегда потом счет свой предъявит. Поэтому правильно выбирайте еще и гарантов. Правильно выбирайте, чтобы они вас еще больше не подставили. Это бывает так. Бывает.